Таких проблем со связью? Пожалуйста, прошу вас уточнить, напишите в общем чате. Если все хорошо со связью, то мы с вами будем начинать. Отлично. Спасибо большое за ответы. Меня зовут Романова Юлия. Сегодня мы с вами проводим вебинар для участников закупок. Тема нашего вебинара ⁇ Новые правила работы поставщиков с тендерами ⁇⁇ это обновленный запрос котировок и так называемые закупки с полки или по-другому это закупка у единственного поставщика. Новые правила действуют уже начиная с 1 апреля текущего года, но, как ни странно, казалось бы, время уже прошло, по-прежнему у участников закупок, да и у заказчиков возникают различные вопросы. Как быть, как размещать со стороны соответственно, заказчика и как участвовать со стороны поставщика. И сегодня об этом мы с вами поговорим подробно. Итак, у нас с вами будет и презентация, и будет удаленная демонстрация рабочего стола, для того, чтобы посмотреть на практике, как это все работает, на что следует обратить внимание. Сейчас я включаю свою презентацию, демонстрацию экрана, и мы с вами перейдем к рассмотрению нашего вопроса. Мы сегодня с вами будем вести наше обсуждение в следующих направлениях. Возьмем мы с вами вопрос участия в закупках у единственного поставщика в соответствии с новой частью 12 статьи 93, которая действует с 1 апреля текущего года. Рассмотрим мы новые правила проведения таких закупок. Мы рассмотрим с вами порядок размещения предварительного предложения поговорим о том, как ознакомиться с результатом закупки единственного поставщика и также с вами обсудим этап заключения контракта. Следующий наш вопрос будет новым, посвящен новым правилам участия в закупках в виде запроса котировок. Мы поговорим и про особенности размещения, и про подачу заявки, ознакомления с результатом и про этап заключения контракта. Итак, обо а всем по порядку. Начинаем мы с вами с закупок малого объема. Вообще, когда вы встречаете понятие закупки малого объема, закупка у единственного поставщика, закупка с полки, можно смело говорить о том, что это все речь про одни и те же процедуры. Это 93-я статья. Это а, в том числе на сегодняшний день под пункт, ну точнее не под пункт, а часть, часть 12 статьи 93. В том числе сюда относятся а, закупки товаров, закупки с полки. И а, 449 федеральный закон, он внес изменения. В 44 федеральный закон как раз была регламентирована часть 12 статьи 93, планировалось, что изменения уже вступят в силу еще начиная с прошлого года, но ввиду всем известных обстоятельств эти изменения были перенесены на текущий год, на 2021 год. И вот их внедрили, с 1 апреля уже заказчики размещают и запрос котировок, и соответственно извещение по закупкам у единственного поставщика в рамках части 12, но делают это, так сказать, неохотно, потому что есть и вопросы, есть и свои сложности, вот о них мы сейчас с вами поговорим. Итак, берем мы с вами закупку у единственного поставщика. Право на осуществление таких процедур, если мы говорим именно про часть 12, статьи 93, и, Реализована через 8 федеральных электронных площадок. То есть, это означает то, что со своей стороны заказчик размещает извещение с учетом части 12, а поставщик его задача сформировать предварительное предложение именно на 8 федеральных электронных площадках. Вот здесь вот речь идет про то, что нет такой вот интеграции именно для поставщика, я сейчас имею в виду. В части размещения предварительного предложения. В интересах участника разместить предварительное предложение на всех электронных площадках. То есть вот если вы, например, работали или работаете по 99-му постановлению, там, где у нас дополнительные требования установлены, то вы знаете, что свои документы, документы, например, о у вас опыта, вы размещаете на каждой площадке отдельно. Вот здесь, вот, в принципе, можно провести аналогию и сделать вывод о том, что тоже нужно размещать предварительное предложение на каждой площадке отдельно, соответственно, Участник ну, тратит на это свое время, и не все, к сожалению, работает буквально там в нажатии 3 клика. Следует потратить время, но разместить свое предварительное предложение. Итак, право на осуществление закупки малого объема реализовано через 8 федеральных электронных площадок. Ну, площадки я не перечисляю, потому что наверняка вы их все знаете. Какое принципиальное отличие от прежних закупок у единственного поставщика? Принципиальное отличие заключается в том, что увеличена стоимость таких закупок. Если раньше стоимость до 1 апреля, вот здесь даже сравнительную таблицу привожу, чтобы наглядно все было понятно. Если раньше стоимость, это 4 пятый пункт, не превышала, соответственно 600 тысяч рублей максимальную стоимость то сейчас такая появилась некая возможность для заказчиков в том числе и для поставщиков в первую очередь размещать запросы со стороны заказчиков и со стороны поставщиков предварительное предложение о продаже стоимостью до трех миллионов рублей здесь вот конечно это принципиальный момент и Многие уже те, кто попробовали данный вид закупки, говорят о том, что да, это в какой-то мере удобно, но есть свои минусы. И Минусы эти в основном они заключаются в сокращенных сроках по всему циклу закупки, и минусы есть технического характера. Итак. Мы как участники закупок, что мы из этого всего понимаем? Для нас самое главное важно учитывать при формировании нашего предварительного предложения, что в таком виде может, мы можем со своей стороны выставить свое предложение о продаже только товаров, пока в таком виде мы продаем исключительно товары. Ну, Конечно же, есть надежда на то, что впоследствии мы будем продавать абсолютно все, и услуги, и работы, но пока речь идет о том, что это только товары. Товары с ценой до 3 миллионов рублей. То есть, например, если вы, допустим, оказываете какие-то услуги, в этом случае для вас действуют прежние правила и, соответственно, ценовые ограничения действуют тоже прежние. Здесь нет правила в части услуг, в части работ, что цена тоже увеличена до 3 миллионов рублей. Предварительное предложение мы размещаем на электронной площадке, на электронных площадках 8 федеральных. И, соответственно, мы учитываем, обязательно стоимость одной единицы. И учитываем, чтобы общая стоимость за весь объем товара, который мы готовы предложить в продаже, не превышала 3 миллиона рублей. Ключевой момент заключается в том, что нужно обратить внимание на порядок заполнения вашего предварительного предложения. Порядок заполнения обязательно включает в себя КТРУ, то есть ваша позиция по продаже товара, она привязывается к каталогу товаров, работы, услуг. Но здесь сразу хочу отметить, особенно для тех поставщиков, кто пока еще не пробовал размещать свое предварительное предложение, что достаточно все просто, потому что заходите в личный кабинет, открываете форму предварительного предложения, и там уже будет привязка к ТРУ. То есть здесь не нужно изобретать велосипед, не нужно где-то дополнительно искать номер позиции. Все достаточно просто найти. Число предложений ранее до 1 апреля при проведении закупки малого объема никак не было урегулированным, то есть фактически могло сколько угодно участников прийти на процедуру, разместить свои оферты, заявки, предварительные предложения. Тут опять же мы исходим из того, что это одно и то же. А вот сейчас количество предварительных предложений, но опять же с привязкой к части 12 статьи 93, урегулировано. То есть это означает, что при размещении предварительного предложения, когда, собственно, так вот, если можно выразиться, сходятся звезды, что и заказчик размещает извещение, и есть предварительное предложение, которое удовлетворяет требованиям заказчика, Соответственно, изначально по формальным признакам, а потом уже заказчик проверяет информацию. Так вот, в автоматическом режиме происходит отбор максимум 5 предварительных предложений от разных участников. Минимум предложений – это два предложения, если всего лишь одно, процедура не состоялась. Ранее сроки проведения таких закупок, хотя они и назывались малыми и быстрыми, короткими закупками, все равно время никак не было урегулировано. Сейчас в течение одного часа происходит автоматическое формирование вот этих предложений, пула предложений максимум из пяти предложений и направление сведений заказчику. Срок заключения контракта, процедура обжалования до 1 апреля, по таким процедурам она тоже не была урегулирована, но сейчас сроки все точно обозначены и два рабочих дня отводятся на заключение контракта. Если был этап обжалования, то в этом случае срок продляется на 5 дней и всего составляет 7 дней. То есть вот это обязательно учитывайте. Ввиду того, что основная сложность сейчас заключается в том, что достаточно короткий срок, с этими сроками не согласны ни заказчики, ни участники, но вот законодатель нам, собственно, преподнес такой сюрприз и вот сделал сроки такими короткими. Вообще тенденции в сфере закупок такие, что сроки сокращаются, сокращается этапность процедур, и вот как раз из, одно из последних масштабных изменений, оптимизационный пакет поправок, как раз нам говорит о том, что, собственно, с 1 января готовимся к тому, что процедуры будут полностью перекроены, будет сокращено количество и так далее. Но это не тема этого вебинара, у нас будет на эту тему отдельный вебинар. Сейчас мы с вами все-таки поговорим про предварительное предложение. Что же включается в само наше предварительное предложение? Содержит предварительное предложение наименование товара, его характеристики обязательно с привязкой к ТРУ. Что это означает? Это означает, что частично сведения на основе тех данных, которые содержатся в КТРУ, при заполнении вашего предварительного предложения, они будут заполнены. Здесь вы ничего не делаете в этом плане, вы э, эти сведения не редактируете, вы заполняете только те дополнительные поля, которые предусмотрены. И, собственно, заполняете их в соответствии с тем товаром, который вы предлагаете к поставке. Поэтому очень важно выбрать позицию которая, которая соответствует требованиям, то есть которая полностью описывает ваш товар. Я покажу, как это сделать чуть позже, покажу вариативность выбора, что, например, на одно наименование сразу несколько позиций приходится, Ну и, соответственно, задача участника выбрать ту позицию, которая максимально отражает характеристики товара, который вы предлагаете к поставке. Наименование страны происхождения товара – эти сведения указываются в обязательном порядке, включаются они в дальнейшем и в сам контракт, соответственно, сведения нужно обязательно указать. Товарный знак указываем при наличии, единица измерения товара по общероссийскому классификатору, соответственно, указываем количество, саму единицу измерения наименования и стоимость каждой единицы измерения в автоматическом режиме происходит подсчет стоимости за общее количество товара, которое участник предлагает в поставке. Предварительное предложение содержит обязательно регионы либо муниципальное образование, муниципальные круга и так далее. Зона действия вашего предварительного предложения. То есть это наименование субъектов Российской Федерации, в отношении которых ваше предложение действует. Можно включить в территорию, в зону действия, точнее, всю Российскую Федерацию. Но здесь обязательно учитывайте, что от вас еще потребуется указать не только зону действия, но и срок поставки. То есть срок поставки в этом случае вы указываете именно тот, который позволит вам успеть привезти товар с одного конца России, на другой конец России, например. Срок действия предварительного предложения, который не может составлять более одного месяца. Вот здесь вот хочу предупредить, что некоторые электронные площадки, они фактически при выборе данного параметра, при выборе срока действия предварительного предложения, позволяет нам любую дату указать. То есть когда заполняем, в момент именно заполнения предварительного предложения открывается календарь, и там мы выбираем дату. Но, опять же, учитывайте, что по закону только один месяц. То есть, соответственно, здесь ну, нельзя сказать, что это какая-то ошибка площадки, это баг – потому что при публикации все равно электронная площадка укажет на ошибку, ему нужно будет еще обратно вернуться к этому пункту и исправить. Обычные документы участника прилагаем, анкета, декларация соответствует единым требованиям. Ну, соответственно, декларация формируется в автоматическом режиме, то же самое, что и по конкурентным закупкам. Анкета частично будет заполнена на основании данных личного кабинета, можно сведения дозаполнить. Так, ну вот дальше мы с вами сейчас сделаем в плане презентации небольшую паузу для того, чтобы перейти к видеообзору. Я сейчас включу другую демонстрацию и мы с вами посмотрим, а как же все это выглядит на электронной площадке. Так, сейчас включаю демонстрацию на электронной площадке. Вы увидите уже не презентацию, а увидите одну из восьми федеральных электронных площадок. Ну, не знаю, почему-то сегодня звезды так сошлись, что выбрала Сбербанк и СТ. Можно на другой площадке посмотреть. Но смысл будет один и тот же: интерфейс у всех площадок разный: нюансы работы разные, но суть одна. То есть размещаем предварительное предложение. Для этого мы обязательно заходим в личный кабинет, используя ссылку ЕСЯ «Госуслуги». Сейчас мы уже с вами в личном кабинете. Зашли по этой ссылке. В личном кабинете у нас есть разделы, основные разделы личного кабинета. И вот для формирования предварительного предложения нам в данном случае нужен будет раздел «Каталог». Переходим к моему предварительному предложению. Открывается форма подачи предварительного предложения. Состоит она из двух основных блоков. Это реестр товаров. Здесь мы указываем сведения по товару, который предлагаем в поставке. И далее нас площадка попросит заполнить сведения о себе, то есть дозаполнить сведения о компании. Частично анкета будет по компании заполнена. Здесь, когда мы заполняем сведения по товару, на что мы обращаем внимание? Вот у нас есть две позиции – код УКПД, код КТРУ и, собственно, наименование товара. Я вообще рекомендую всегда использовать подсказку, то есть использовать фильтр по наименованию товара. Мы наверняка не знаем все коды УКПД, не знаем коды КТРУ тем более, и проще наверняка будет найти по наименованию товара. Ну, для этого я, например, укажу ручка. Ручки мы будем предлагать к продаже, канцелярские ручки. Здесь, указав наименование, нажимаю на поиск. Что происходит? Происходит обращение к соответствующему э, коду. Так, вот здесь э, через код как РУ сделаем такое еще... Такой вот момент. Я не знаю, возможно, это такая узкая техническая проблема, но не всегда, к сожалению, работает поиск корректно именно на этой площадке. Так. Сейчас попробую обновить страницу. Ну вот здесь вот мы с вами уже перешли. Вот Хотела просто продемонстрировать, как это все последовательно происходит, ну, допустим, предположим, что мы с вами перешли в раздел «Код КТРУ». Вот этот раздел я выделяю. Дальше у нас открылся поиск по позициям КТРУ. И вот здесь я уже обращаюсь, соответственно, к наименованию товара. Ну, вот, например, я хочу продавать, опять же, ручки. Нажимаю на «Поиск». И система по каталогу товаров, работа, услуг. Выводит все позиции, которые попадают под это наименование. Здесь есть те, соответственно, ручки, которые не имеют никакого отношения к канцелярии, но я, как поставщик канцелярских товаров, интересуюсь именно ручкой канцелярской. Вот здесь на что обратите внимание: есть позиции, которые в виде ссылок зеленым цветом в данном случае отмечены. Это те позиции, по которым код которую определен, то есть нет уже более, нет более узкой классификации. Единственная классификация, она представлена, вы выбираете, нажимаете на эту ссылку, у вас позиция заполняется. Есть там, где э, есть такие позиции, где есть плюсик. Значит, мы можем развернуть эту позицию. Открываем позицию и выбираем именно тот вид, в данном случае, ручки, который нам необходим. Вот, например, хочу продавать капиллярные ручки. Выбираю. Автоматически сведения заполняются. На некоторых площадках, как на это просят подписать. Предложение еще и дополнительно подписью для того, чтобы продолжить формирование подписью. И, соответственно, здесь частично уже сведения будут заполнены на основании данных каталога товаров, работы, услуг. Что здесь будет указано? Код по которому наименование. О КПД автоматически определяется единица измерения штука. Здесь еще есть выпадающий список, но в данном случае он не актуален, потому что в штуках измеряются по этой позиции соответствующие товары, ручки. Ручка автоматическая. Нет, соответственно, это ручка другого типа. Это ручка капиллярная, которая не является автоматической. То есть мы соответствующие значения выбрали. И автоматом все характеристики, из рук подтянулись. Предварительное предложение. Далее. Частично мы заполняем собственно, ручно уже более детальную информацию мы заполняем сами. Возможность замены пишущего стержня, цвет чернил, допустим, будет это синий цвет чернил, толщина линии письма. Вот здесь поле не отмечено обязательно, но все-таки, наверное, стоит указать сведения. Я бы вообще это поле сделал обязательным именно при заполнении самого КТРУ. Ну, в данном случае пока еще до этого не дошли разработчики КТРУ. Товарный знак стандартно мы указываем при наличии, как и в конкурентных процедурах нет товарного знака, мы его не прописываем. Ну, я не буду сейчас его указывать, чтобы времени не тратить. Наименование страны происхождения товара. Вот Это, пожалуй, один из моих любимых пунктов в части того, что вот на данной площадке сделано неплохо. Можно выбрать из выпадающего списка. Все просто и быстро, но, к сожалению, не все площадки поддерживают автоматический поиск. Где-то приходится вручную пролистывать все страны и находить ту страну, которая является страной происхождения товара. Следующий подпункт, еще более интересный, регионы поставки. Как я уже говорила, можно выбрать территорию всей Российской Федерации и вот здесь опять же на этой площадке сделано удобно в плане того, что можно сразу вверху отметить всю Российскую Федерацию. В этом случае автоматически сведения будут указаны по территории всей на территории всей Российской Федерации. Либо вы отдельно выбираете те регионы поставки, которые для вас актуальны. Например, работаете по Центральной России, по Ивановской, по Костромской, по Владимирской области и так далее. И не работаете за пределами ЦФО. Соответственно, вы остальные регионы не выбираете. Но здесь вот сложность в том заключается, что нужно вручную именно отметить регионы, если это не территория всей Российской Федерации. Указываем цену за единицу. Допустим, это будет такая достаточно дорогая ручка, 100 рублей. Количество указываем от и до обязательно, то есть какое у нас есть максимальное количество, которое мы можем предложить в поставке. И что немаловажно, какое минимальное количество мы готовы отвести заказчику для продажи. От 100 до 1000, например. Срок поставки товара в календарных днях. Вот здесь ключевой момент, учитывайте, что если вы поставляете на территорию Серой Российской Федерации товар, то обязательно нужно указать срок минимальный и максимальный, в течение которого вы сможете осуществить доставку с одного конца России на другой. Срок действия предложения. Итак, у нас сегодня 25 июня. По умолчанию будет отмечен сегодняшний день. Напоминаю, в течение одного месяца действует предложение. Соответственно, здесь вы указываете срок действия предварительного предложения. Июль выбираю. Ну, давайте намеренно укажем срок действия больше. Но вот здесь хочу отметить, что при публикации предварительного предложения мы прямо сейчас с вами можем попробовать подписать и направить предварительное предложение. И вот по идее вот эта ошибка, она должна появиться. Но есть у нас и остальные поля, которые не заполнены пока еще. Итак, вот система нам выдает, предварительное предложение не может действовать больше одного месяца. Ну и вот это вот известное сообщение именно Сбербанка Эстет, документ зарегистрирован как отвергнутый, что означает то, что предварительное предложение не направлено. То есть фактически площадка нам позволила выбрать срок действия более одного месяца, но уже на этапе, соответственно, публикации такое предложение размещено не было, ввиду того, что срок указан больше, чем один месяц. Меньший срок указать могу, могу отредактировать в дальнейшем уже после размещения свое предварительного предложение, но больший срок система нам не даст выбрать. На иных площадках реализовано удобно, ввиду того, что больший срок вы сразу из вот этого календаря выбрать не можете. То есть, соответственно, здесь исключена ошибка на этом этапе. Итак, значит, мы указали срок действия предварительного предложения. Ну, Допустим, даже меньше месяца оно будет у нас действовать. Сведения об участнике автоматически э, сведения заполняются. Перечень документов, сведения по документам далее мы заполняем частично ИНН. Фамилия, имя, отчество будет указано, Если требуется добавить, добавляем сведения и, соответственно, уже вручную вписываем эти данные. Декларация о соответствии участника закупки единым требованием. Формируется автоматически декларация по 31 статье. И мы ее просматриваем стандартно, нажимаем на кнопку «Подписать». Декларация подписана. Документ или копии документов, подтверждающие страну происхождения товара. Вот здесь вот вы можете прикрепить документы по собственному усмотрению, но не забывайте, что есть те документы, которые вы передаете заказчику непосредственно при поставке товара. То есть, соответственно, эти документы сюда нет надобности прикреплять. Ну, вот, Например, можно сюда в этот раздел прикрепить документ. Ну, допустим, есть у меня сертификат на продукцию. Я загружаю этот файл. Загрузила, он у меня отобразился. Далее, следующее, стандартное требование. И вот здесь большинство участников, которые именно занимаются поставками товара, ну и, соответственно, размещают свои предварительные предложения. Это поле оставляют пустым. О чем идет речь? Документы или их копии, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям по пункту 1, часть 1, статьи, 90, статьи прошу, прошу, прошу, 31. Речь идет про то, что к тем участникам, которые осуществляют отдельные виды работ, отдельные виды услуг, в частности могут предъявляться определенные требования, то есть соответствие законодательству. Таких участников закупок. То есть наличие дополнительных документов. ну, Например, это может быть лицензия. Но лицензия мы с вами знаем, что на, в основном на осуществление определенных видов работ. Соответственно, в части поставки товара мы сюда не прикрепляем документы. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки. Стандартное требование мы с вами его найдем и в конкурентных процедурах. Мы с вами знаем, что у нас есть единая информационная система. Решение об одобрении сделки можно его не дублировать. Соответственно, эти сведения они будут доступны заказчику. Но если есть желание, можете этот документ прикрепить. Соответственно, еще раз его продублировать. Решение об сделки загружаем. Ну, собственно, дополнительные документы мы добавляем на наше усмотрение. Это могут быть и сведения о товаре дополнительные, и сведения о вашей организации. Любые дополнительные документы на усмотрение поставщика. Ну, соответственно, документы по теме. Далее подписываем, направляем наше предложение. Соответственно, оно будет размещено на электронной площадке. Если какие-то обязательные поля, например, не заполнены, не указали цвет чернил, поле обязательно его нужно указать, выбрать соответствующие сведения. Итак, сейчас останавливаю пока на время демонстрацию. Прошу вас, задавайте вопросы. Мы с вами будем сейчас продолжать. Мы с вами возвращаемся к нашей презентации. Так, включаю демонстрацию. То есть, таким образом участник закупки размещает предварительное предложение. Что происходит в дальнейшем? В дальнейшем происходит размещение со стороны заказчика уже, извещение. Так, сейчас дойдем до нужного слайда. Извещение о проведении закупки. Заказчик формирует при помощи единой информационной системы извещения об осуществлении закупки, которая содержит проект контракта и обоснование начальной максимальной цены контракта. Оператор в течение одного часа именно с момента размещения извещения, то есть не с момента предварительного формирования размещения предварительного предложения, то есть здесь, по сути, уже все зависит от заказчика. Есть у заказчика потребность, он ее размещает. Нет потребности, соответственно, можно ждать, по сути, сколько угодно долго. Соответственно, заказчик размещает извещение. И в течение одного часа с момента размещения в ЕИС с об осуществлении закупки Оператор электронной площадки определяет из числа всех размещенных предварительных предложений не более пяти заявок на участие в закупке и не менее двух заявок. Заявки со стороны оператора площадки проверяются по формальным то есть вот по тем именно моментам, которые отмечены звездочками, в части наличия указания этих сведений. Уже более детально внутрь самого предварительного предложения смотрит заказчик, он проверяет полноту сведений, проверяет достоверность информации. Так, смотрю, что у нас за вопрос... Нет, Физическому лицу вообще не нужно решение об одобрении сделки. Решение об одобрении сделки касается только организаций. Если вы работаете от ООО, работаете от АО, то есть от юридического лица, в этом случае решение об одобрении сделки нужно если вы работаете от физического лица, от индивидуального предпринимателя, в этом случае не нужно решение об одобрении сделки. Вы его не, реги... не предоставляете при регистрации в ЕИС, и также вы его не предоставляете при формировании предварительного предложения. То есть просто это поле не заполняете. Оператор электронной площадки. Присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу товара. То есть здесь можно с чем столкнуться? что Предварительное предложение поставщика по цене, например, вот как у меня 100 рублей за одну капиллярную ручку, возможно, это дорогая цена. Я не знаю, я не специалист. Просто вот решил утром в пятницу предложить в продаже капиллярные ручки. Но предполагаю, что, наверное, эта цена дорогая. и Кто-то из моих конкурентов предложит цену ниже. То есть, соответственно, если, например, у первого участника будет цена за единицу 50, второй предложит 55, третий предложит 60 рублей, четвертый 63 рубля пятый предложит 80 рублей то с моей ценой в 100 рублей вот в эту выборку 5 предложений предварительных я к сожалению не войду ну и соответственно для меня вот эта процедура она пройдет мимо пройдет мимо меня и я в ней не поучаствую. предварительно предложение не будет отобрано оператором и оно до заказчика доводиться также не будет то есть, соответственно, заказчик просто не узнает о мне как об организации, которая предлагает соответствующий товар, и не увидит мое предварительное предложение. Далее. Заказчик формирует при помощи единой информационной системы извещение об осуществлении закупки. Оно содержит проект контракта обоснование начальной максимальной цены контракта, то есть, фактически, сведения этим доступно. Оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в закупке с указанием присвоенных порядковых номеров. Не позднее одного рабочего дня, со дня следующего за днем получения информации и документов, заказчик принимает решение в отношении каждой заявки. То есть мало пройти вот эту формальную проверку со стороны оператора. Здесь я говорю прежде всего о прохождении по цене Нужно, чтобы предложение по своим характеристикам соответствовало требованиям. И вот эти данные сведения проверяет уже заказчик. Так, каждой заявке присваивается. Порядковый номер. Здесь уже речь идет про то, что заказчик присваивает порядковые номера тем заявкам, которые не отстранены от участия. Но присвоение вот этих порядковых номеров это тоже формальный процесс ввиду того, что опять же ранжирование происходит по цене. Отклонили заявку, заявка требованиям не соответствует и соответственно она из турнирной таблицы условно говоря выбывает. В случае наличия менее двух заявок на участие в закупке процедура не проводится, об этом уведомляет оператор электронной площадки. Одна заявка будет будет соответствовать требованиям, увы, она не направляется заказчиком, а заказчик получает уведомление, что ну, по сути не набралось требуемого количества предварительных предложений. Контракт заключается с победителем по тем же правилам, что и новый запрос котировок. Вот Об этом мы с вами тоже сейчас будем более подробно говорить. Другую электронную площадку размещения предварительного предложения на другой электронной площадке – это площадка RTS тендер Вот здесь я привожу в виде слайдов. Суть будет вся та же самая, что мы сейчас с вами посмотрели на площадке Сбербанка СТ, но интерфейс другой. Здесь мы заходим в раздел закупки, переходим к моему предварительному предложению. Далее здесь заполняем сведения, сведения по предварительному предложению поставки товара. Частичная информация по поставщику будет указана по аналогии, собственно, с другими электронными площадками. Формируем декларацию по 31 статье, при необходимости документы предоставляем в соответствии с пунктом 1, части 1, то, о чем мы с вами уже говорили, по отдельным видам работ, услуг, здесь более даже не к товарам это имеет отношение, но стандартные требования, поэтому его в обязательном порядке включили, такое универсальное по сути требование. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки. Формируем либо, собственно, наручно прикрепляем декларацию в отношении участника закупки. Рекомендую всегда использовать те декларации, которые есть на площадке. Не тратьте свое время, не составляйте декларацию, потому что заказчик обязан руководствоваться именно той декларацией, которая есть на площадке. Отклонить по этому признаку он не может. Далее сведения о товаре, ну, в данном случае пример закупки, точнее предложения к продаже бензина автомобильного, точно так же определяется автоматический код позиции КТРУ, товарный знак указывается при наличии, заполняются далее условия поставки, место поставки, ну, в данном случае участник указал конкретно город федерального значения, поэтому можно выбрать отдельно, в данном случае город. Код места поставки заполняется автоматическим. Цена единицы товара, количество товара, срок поставки. Информация об условиях и места поставки. Соответственно, сведения вот эти вы сохраняете, они э, сохраняются в таблице. В нижней части слайда отображается таблица. И при необходимости можно добавить дополнительно сведения. Например, в другом количестве вы готовы поставить, например, на близлежащий регион. То есть эти сведения можно сохранить в таком последовательном виде, все они будут представлены в виде таблицы. Условно, например, по Алтайскому краю вы готовы продать условно 1000 литров бензина. По соседнему Красноярскому краю вы готовы продать 100 тысяч литров бензина. Вот это можно все сохранить в виде отдельных подпунктов в разделе информация об условиях и месте поставки. И стандартные документы о товаре. Документы, подтверждающие страну происхождения товара, опять же, при наличии либо... Соответственно, сведения вы указываете в личном кабинете при заполнении предварительного предложения. Другие документы. Так, смотрю вопросы, какие у нас поступили. Если два участника предлагают одинаковые цены, то в этом случае отдается предпочтение, так скажем, тому предварительному предложению, которое было размещено ранее. Например, первый участник с ценой в 5000 рублей разместил предварительное предложение сегодня в 9 часов утра, а второй участник с этой же ценой разместил свое предварительное предложение в 10 часов утра. И, соответственно, если речь идет о том, что кто-то попадает в выборку, а кто-то не попадает в выборку, то предпочтение отдается тому участнику, кто... Даже не предпочтение, наверное, не совсем корректно так выражаться, а автоматическое распределение мест отдается тому участнику, кто предложение разместил ранее. Так, идем с вами дальше. Другие документы добавляем, соответственно, при необходимости. Ну, собственно, у нас в части... Проведение закупки малого объема по новой части 12 статьи 93. Наверное, на этом все. Если вопросы остались, задавайте. У нас с вами следующее интересное. Процедура запрос котировок, которая с 1 апреля текущего года проводится тоже по новым правилам в соответствии с новыми условиями. Об этом мы сейчас с вами поговорим и поговорим про этап заключения контракта. Вот здесь не сделала отдельный акцент на заключении контракта по закупке малого объема, рассмотрим мы вместе с запросом котировок, потому что фактически процедура одна и та же, одни и те же требования. Под запросом котировок в электронной форме понимается способ определения поставщика, подрядчика, исполнителя, при котором информация о закупаемых товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС-извещения. Заказчик размещает ЕИС-извещение, причем здесь особенность именно запроса котировок в том, что размещается только извещение, но фактически мы с вами видим все подробные сведения, это и... Сведения по стоимости по начальной максимальной цене это и проект контракта, который является неотъемлемой частью, то есть фактически нельзя сказать о том, что объем документации меньше, просто называется это исключительно документация извещения. Победителем запроса котировок признается тот участник закупки, который предлагает наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работы, услуг, и который соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. То есть фактически здесь один-единственный критерий для определения победителя. В этом плане осталось ничего неизменным. Под запросом котировок понимается та процедура, при которой участник именно тот является победителем, кто предлагает наименьшую стоимость. Заказчик на сегодняшний день вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме при соблюдении двух основных условий. Начальная максимальная цена контракта не превышает 3 миллионов рублей. И вот здесь мы с вами сразу видим коренное отличие от предыдущей версии запроса котировок. Было полмиллиона, 500 тысяч, сейчас увеличили до 3 миллионов рублей. Годовой объем закупок, который осуществляется путем проведения запроса котировок, не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика. Да, вот это основное требование, но по сути нам с вами, как поставщикам, важно только первое условие. До 3 миллионов рублей цену увеличили, соответственно, можно найти более можно найти точнее интересные закупки, которые проводятся в виде запроса котировок. И даже если вы ранее по причине цены небольшой возможно для определенных участников, не принимали участие в запросе котировок. Сейчас я рекомендую обратить внимание на такие закупки, потому что цена была несколько раз увеличена. Но здесь, опять же, есть такая небольшая схема у меня на слайде, но я предлагаю все посмотреть снова на практике. Остановлю демонстрацию для того, чтобы переключить на рабочий стол. И мы с вами посмотрим, а как же происходит участие в запросе котировок на электронной площадке. Так, сейчас буквально несколько секунд, переключаю демонстрацию экрана. Включаю демонстрацию. Возьмем мы ту же самую электронную площадку. Так, здесь, значит, в фильтрах я указала тип процедуры запрос котировок в электронной форме. Можно еще дополнительно отфильтровать по цене. Давайте сейчас с вами как раз попробуем это сделать. Напомню, раньше запросы котировок с максимальной ценой 500 тысяч были, а сейчас... 3 миллиона рублей, ну и, соответственно, можно, например, условно указать от одного миллиона. Укажем от 1 миллиона и найдем такие запросы котировок. Это уже, ну вот нет таких процедур. Те процедуры, которые проводятся по новым правилам. Так, сейчас посмотрим по-другому. С другой стороны зайдем. хочу отметить, что заказчики не все торопятся, так сказать, проводить запрос котировок на большую сумму, проводить именно закупки до 3 миллионов, ну уже с ценой приближенной к 3 миллионам в виде запроса котировок, потому что есть множество нюансов подводных камней. Вот, например, я нашла запрос котировок, сейчас его выделяю на экране на благоустройство с ценой свыше 1 миллиона. Ну, по сути, нам уже в данном случае не, важно, не важна точная цена. Мы какие действия можем выполнить? Обратите внимание, что мы здесь можем сделать. Мы можем подать заявку. Подать заявку, открывается форма подачи заявок. Кнопки «Запрос на разъяснение». А иногда, казалось бы, нужно, нужно подать запрос на разъяснение и по такой процедуре, как запрос котировок, но ее нет в данном случае. Соответственно, запрос котировок не предполагает в данном случае направление запроса на разъяснение. Фактически это означает то, что ознакомившись с условием извещения о проведении запроса котировок, мы для себя принимаем окончательное решение участвовать или не участвовать. Третьего не дано. Не дано каких-либо дополнительных действий, которые нас могли бы сподвигнуть к тому или иному решению. Формируем заявку на участие в запросе котировок. Здесь стандартно будет представлена информация по сведениям закупки, краткие сведения о закупке, особенности размещения заказа. Здесь, опять же, могут быть установлены ограничения участия, то есть участвовать, например, могут только участники, которые вот в данном случае не содержатся в РНП, сведения о, которых участв... сведения о которых отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков. Далее предъявляются стандартные единые требования. И, собственно, далее все в принципе стандартно. Итак, заполняем заявку. Сведения об участнике. Наименование страны, происхождения товара выбираем из уже знакомого нам справочника. К сожалению, здесь вот особенность именно Сбербанк, что бывает работает не очень быстро, даже при наличии стабильного интернет-соединения. Так, Российскую Федерацию отметили, сохранили. Российская Федерация у нас здесь указана. А, речь идет про а, те запросы котировок, которые предполагают поставку товара, использование товара при выполнении работы, оказании услуг. Так, у нас с вами, я уже, честно говоря, забыла тему благоустройства детской площадки. То есть, соответственно, здесь это у нас, скорее всего, работы, но узнаем мы из извещения более подробно. Техническое задание, соответственно, мы страну происхождения товара, вот здесь вот как раз с большей долей вероятности мы не указываем. И вот даже сама площадка нам подсказывает. Указывается при осуществлении закупки товаров, в том числе поставляемого заказчику, при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Если это не наш случай, поле оставляем пустым. Следующие документы. Стандартные номера ИНН указываем, частично сведения будут заполнены. Если требуется, добавляем номер ИНН иных учредителей организации, сведения об ИНН руководителя организации. Декларация о соответствии участника запроса котировок единым требованиям по 31 статье. Мы эту декларацию подписываем. Далее декларация о принадлежности участника запроса котировок к СМП Сонка. В случае, если заказчикам установлены ограничение участия, установлены требования, мы э, подписываем, но предварительно мы выбираем, к кому мы относимся. То есть, ну, например, мы относимся к субъектам малого предпринимательства. Декларация о принадлежности участника э, к учреждением УИС, уголовно-исплатанная система, если это, соответственно, не наш случай, мы просто это поле пропускаем, его не заполняем. Декларация принадлежности участника к организациям инвалидов, то же самое, не наша эта тема, мы пропускаем этот раздел. Документы, предусмотренные в соответствии со статьей 14, статья о национальном режиме. В этом случае мы внимательно смотрим извещение, Закупки. Если в отношении 14 статьи никаких ограничений, условий допуска не установлено, соответственно, мы это поле не заполняем. Если установлено ограничение допуска, мы смотрим, какой именно документ требуется, и прикрепляем в данный раздел соответствующий документ дополнительные документы добавляем при, собственно, их наличии и по нашему выбору требуется, на наш взгляд, этот документ для полноты информации, мы его добавляем. Предложение участника закупки о цене контракта обязательно учитывайте начальную максимальную цену и вот здесь, если мы, например, укажем стоимость выше начальной цены то опять же у нас площадка уже при подписании и направлении нашей заявки на участие в запросе котировок зарегистрирует документ как отвергнутый. То есть наша заявка принята, не будет, не будет принята еще на этапе утверждения оператора. Итак, сейчас мы с вами снова возвращаемся к демонстрации презентации. После рассмотрения, точнее, после направления заявок на участие в установленный срок происходит их рассмотрение. Рассмотрение фактически происходит на следующий рабочий день. Я сейчас переключаю презентацию, пока еще ничего интересного не демонстрирую, но просто комментирую. Итак, соответственно... Следующий этап после э, рассмотрения заявок и определения победителя – это заключение контракта. Заключение контракта, э, последняя финальная стадия, она по, своей, э, по своим особенностям проведения совпадает э, с процедурой заключения контракта по закупке единственного поставщика в рамках 93 статьи, части 12-й. Заказчик не позднее трех часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения итогов, то есть подвел итоги заказчика, определил в итоговом протоколе победителя, направляет, соответственно, контракт. Участник со своей стороны не позднее одного рабочего дня, срок экстремально минимальный, участник в течение этого срока подписывает контракт со своей стороны. При этом формирование и размещение протокола разногласий не допускается. Вот здесь, конечно, возникает вопрос, почему настолько строгие, сложные правила для поставщика. Зачастую необходим протокол разногласий, но тем не менее. Работаем с тем, что имеем согласно законодательству. Протокол разногласий не допускается. Как быть в той ситуации, если, например, по каким-то техническим моментам все равно нужно... Направить протокол разногласий. К сожалению, так как техническая возможности для направления протокола разногласий не предусмотрено, нет этой возможности в изначальном законодательстве, не предусмотрена такая возможность, мы подписываем контракт в том виде, который есть, который мы получили от заказчика. И в дальнейшем уже после заключения контракта мы заключаем дополнительное соглашение. И в дополнительном соглашении учитываем все те нюансы, которые нас не устраивают, но напомню, что речь идет именно про какие-то технические ошибки, про неуказание реквизитов обязательных, про указание неверной стоимости. Соответственно, вот эти вот данные мы редактируем исключительно путем заключения дополнительного соглашения, без протокола разногласий. Со своей стороны, участник закупки стандартно подписывает в течение одного рабочего дня контракт первым, а заказчик подписывает уже после участника. И после подписания контракта контракт считается заключенным. И далее участник закупки переходит уже к этапу исполнения контракта. Такая же точно схема предусмотрена и при заключении контракта в части проведения закупки у единственного поставщика по части 12 статьи 93 тоже без протокола разногласий в течение минимальных сроков. И срок может быть продлен за счет обжалования, плюс 5 дней добавляется. Поэтому учитывайте обязательно сроки, ввиду того, что, к сожалению, в течение одного рабочего дня, если участник не подписывает контракт, у участника, прошу прощения, у заказчика появляется такая возможность узнать участника уклонившимся от заключения контракта со всеми негативными последствиями для поставщика. Итак, мы с вами подходим к завершению нашего вебинара. Мы с вами сегодня рассмотрели вопрос работы с двумя фактически новыми процедурами по. Своему проведению. Это закупка единственного поставщика по части 12 статьи 93 и закупка в виде обновленного запроса котировок. Так, ну несколько минут у нас еще с вами есть. Пожалуйста, задавайте вопросы. Да, запись будет, презентация будет направлена вместе с материалами сегодняшнего вебинара. Как только сконвертируется запись, мы сразу делаем рассылку и отправляем все материалы. Презентация тоже будет. Уважаемые участники нашего вебинара, я ä, предлагаю вам подписываться на мою персональную страницу в инстаграме Романова Тендер. Я сейчас напишу, как звучит. Вижу, вижу. Спасибо большое. Я рада, что вам полезна информация. Романова, нижнее подчеркивание, тендер, это мой инстаграм, активно общаюсь всегда с участниками, интересные очень вопросы обсуждаем, можно писать и в личку, и под постами всегда приветствую обсуждение, ну, возможно, и другим участникам тоже будет полезно. Большое спасибо, спасибо, вижу, что подписаны, спасибо. Все. Если вопросов нет, большое вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Всем хорошего дня.